Вас приветствует магазин Sport Extreme Device. Сегодня поговорим про защиту для ваших детей. В первую очередь необходимый аксессуар при занятиях с видами спорта, такими как велосипед, беговел, также самокаты, ролики ⁇ это шлем. Перед вами шлем чешской фирмы Tempish. Модель называется X. Идет в двух вариантах цветовых решений. Имеет очень красивый дизайн. Шлем хорошо вентилируется, у него система быстрой подгонки по размеру есть, она находится внутри. Благодаря ролику вы можете установить тот размер для ребенка, который необходим. Производится шлем в двух размерах S и M. S это размер 49-53 см, M 54-57, это уже более подростковый размер. Шлем очень легкий, весит всего лишь 200 грамм, ребенку не будет мешать. У него есть плюс уже встроенный козырек защита от солнца. Не забывайте, что шлем вашему ребенку необходим для безопасности, для занятий спортом.